А за чего это хреново, Мирлану? Из людей. Каких именно людей? Да какая разница? А из-за чего на нас в сорок первом напали? Из людей. А шашлык из кого самый вкусный? Из людей. Бля, а ты из-за кого такой неадекватный? Да какая разница.